Мы продолжаем нашу песню. Итак, это продолжение темы, какие навыки вы должны себе научиться демонстрировать в результате прохождения определенных ступеней миров по уровню второго курса, то есть в практическом своем исполнении. Итак. Если вы работаете на компанию, и у вас есть желание продвигаться, если вас устраивает зарплата, то вы ежедневно делаете перечень действий, которые совершаете какие-то действия, чтобы на этой работе остаться, чтобы то есть свой вес в компании нужно увеличивать постоянно. И каждую ситуацию нужно научиться правильно решать. И в этом случае ваши доходы вас устраивают, вы остаетесь в компании. Если вам до 45 лет, нужно все равно повышать регулярно свои доходы каким-то образом, потому что неизвестно, что случится, но нужно в итоге прийти к какому-то самому устойчивому положению на той высоте, которой вы захотите остаться. Но в принципе, как делают США, все все молодые люди, когда вы в какой-то компании проработали больше, чем 7-8 месяцев, то, чтобы получить большие деньги, всегда есть на маркете какая-то компания, которой вы со всеми вашими навыками ну вот очень нужны прямо сейчас. Потому что их специалист куда-то делся, вышел на пенсию, уехал в другую страну, и вам нужно быть как бы в курсе, какие компании могут вас нанимать, и, и вы периодически их отслеживаете, потому что шестая цивилизация. Нужно как бы наблюдать за всеми теми сферами, которые в профессиональной вашей деятельности вам могут понадобиться. Ну вот, например, э, точно так же, как я привел вам Вариант с томатной пастой, вот то, что идет, например, сейчас, да. А вы занимаетесь вот этим Search Engine Optimization. Есть несколько вариантов. Один вариант. Вас устраивает зарплата, ваши доходы. Вот вы на них сидите, как-то ковыряете, занимаетесь духовным развитием. Если у вас есть потенциал заниматься чем-то большим, вы должны понимать, какой отрасли народного хозяйства условно говоря старая советская терминология ваши навыки ваша команда ваша фирма может быть нужна и вы все время держите руку на пульсе кто и сколько платит сейчас за это search engine optimization если у вас есть возможность выйти на какую-то зарубежную компанию и получать, делать ту же самую работу в своей стране и получать валюту за это, замечательно. Если, ну, например, многие компании, американские и английские, занимаются аутсорсингом. Что это означает? Это означает, что в своей стране специалист этого уровня стоит 100 долларов в час. да Они нанимают людей из Индии, которые стоят 10 долларов в час. И на этом они экономят неимоверные деньги, нанимая одного специалиста, который идет на эту работу, понимая, что в Индии разница, по-моему, 12 часов или 18 часов, сколько там, я не смотрел. То есть работать нужно с ними ночью, там в 3 часа ночи, и семья будет это принимать. Если у специалиста у такого долгое время не было работы, то он соглашается на любую и он согласен работать в 3 часа ночи вместо... В противоположность не работать вообще. Поэтому любое расширение вашего сознания ведет к тому, что вы начинаете видеть во втором мире несколько, ну, другие варианты, как бы. Если вы, например, специалист, ну, по каким-то технологиям, то всегда в своей стране... И у вас диссертация защищена, и у вас какие-то публикации есть, монографии. Ну что это означает? Вы работаете на правительство, ну то есть на государство в каком-то <coughs> государственном вузе, да? Всегда есть какие-то страны, при вашем каком-то минимальном знании английского, которые готовы платить за ваши курсы. Вопрос в том, что курс должен быть сделан, сформирован, должен быть учебный план, Количество часов, вы выставляете цену за этот курс, а дальше вы должны написать письма организациям, которые заинтересованы в, в том, чтобы ваш курс купить. И другие вузы в каких-то странах, как бы, которые значительно ниже той страны, где по потенциалу, где вы живете, вы можете этот курс продавать и начитывать курс онлайн. Для этого у вас должен быть учебный план, должны быть лекции расписаны. То есть у вас должен быть создан продукт, который вы можете продавать. Если ваша компания это позволяет. Ну, например, мой сын работает юристом в одной из компаний. И он по договору не может вообще никак показывать юридические услуги вне этой компании. Никакие, в принципе. Поэтому... Вы должны понимать вот эти все правила. Но второй мир ведет к тому, что вы должны стать профессионалом. Как только вы профессионал, идет разговор о уровне профессионализма, который у вас есть. Какого типа задачи вы решаете, по каким вопросам к вам можно обращаться. Вот по каким вопросам к вам можно обращаться, это потребность населения. То есть, если я занимаюсь иглоукалыванием, как только выпадает снег, у меня работы выше крыши, потому что вроде продаются все электрические, бензиновые, снегоуборочные маленькие машинки для дома, тем не менее 80% населения гребут лопатами. А это значит, что на следующий день после снегопада всех половину прихватывает спину, и при самой минимальной бюджетной 5-долларовой в день рекламе аккупунктура против боли в спине, офис полный. Все. Да, получается, что за 3-4 дня после снегопада можно отработать 12 часов, а потом 2 недели гулять. Потому что вы умудряетесь вот за это время заработать столько же, сколько, например, за 2 недели. То же самое, когда идет весна, и идет пыльца, и машина, капот машины покрыт этой пыльцой, то у половины населения возникает аллергия, Акупунктура тоже работает против аллергии, не так хорошо, как при болях в шее или в спине, но, тем не менее, офис набирается. Как только у людей начинается природно вот дожди, там идут такой депресняк по погоде. Все люди, которые как бы предрасположены вот к этому депресняку, то идет как бы снятие стресса. Поэтому вы должны понимать в вашей профессии тенденции природные, тенденции политические, тенденции потенциальных запросов, которые люди делают по, по своей профессии. Но, ну вот когда-то давно меня спрашивал один молодой человек, который имеет высшее инженерное образование, но работает слесарем. И как только человек делает, есть такая программа Google Local, заходите в Google, находите Google Local, то ваш бизнес может быть на карте. И когда человек ищет в Гугле Google, например, нужного специалиста, условно говоря, слесаря-сантехника, который выезжает на дом со всем инструментом, то вы должны там быть. Но если вы посмотрите Акьюпанчер, вот по моему зим-коду, Monroe, New джорси Мальборо New из Брансвик, то я там тут же выхожу. <coughs> вот это вот профессиональные вот такие вещи. Дальше маленький вопрос. Ценообразование. Нужно понимать, как вы хотите работать и сколько вы хотите принимать людей. Например, если я поставлю 40 долларов за сеанс, то у меня тут будет не продохнуть в офисе, я буду бегать, как угорелый, между этой комнатой этой. Здесь придется еще стол поставить, тут. То есть между ними всеми. И за час, то есть можно делать, условно говоря, там трех человек по 40 долларов, зарабатывая 120 долларов за час. Насколько это интересно, это уже оставьте мне судить, но каждый выбирает по себе. Можно сделать одного человека за час за одни деньги, или делать трех человек за час, разделить это все на три. А одна из моих наставников, она живет в калифорнии там жизнь очень дорогая тот дом который в нью-джерси стоит 400 500 тысяч в калифорнии будет стоить миллион сразу и, и поэтому там другие доходы и она берет 70 долларов за сеанс акупунтура это то же самое что в нью-джерси бы это стоило 30 долларов за один сеанс она за день принимает 30 человек <coughs> по 70 долларов но за день принять 30 человек но я не знаю, то есть я, например, э, ну, у каждого ваш свой индивидуальный подход. То есть я себя уважаю, чтобы не мотаться между 30 человеками за день. Э, хотя, казалось бы, 3 человека в час за вот эти маленькие деньги по 30 долларов. Ну, по 30 долларов это не сильно много, вы с каждым работаете. Но она вот, вот она этим занимается. У нее 7 посадочных мест в офисе. И она по 70 долларов принимает, она говорит, бывает 27, бывает 45 человек в день. Но она вот для себя выбрала вот такой путь, вот такую вот бизнес-модель. Когда вы сами что-то делаете, это все относится к практикам второго мира. Как только у вас есть команда, которая работает за вас, и ваша задача как руководителя, это обеспечить их всех работы, То есть вы занимаетесь только притягиванием клиентуры в ваш офис. Это тоже профессия второго мира, но так как вы этим всем руководите, то вы уже как бы между вторым и четвертым по статусу. И чет... когда у вас статус четвертого мира, это под вами три ступени менеджера. Тогда вы уже можете смело сказать, что у вас социальный статус, Уровень четвертого мира. С другой стороны, мы проговаривали, что уровень четвертого мира, это когда вы регулярно, ежемесячно, каким-то образом расширяете свое сознание на видение того, что другие не видят. Все эти люди, которые реально расширяют свое сознание до этого уровня, они никогда со мной не спорят, даже если я ну, совсем не прав. Они мне это пишут, нет вопросов. Я как бы пытаюсь свою точку зрения показать, если могу, если это имеет смысл это делать. Но, когда человек регулярно расширяет свое сознание, он четко понимает, что то, что он видит сегодня, и то, что я вижу сегодня, через пару месяцев у меня будет другое сознание. И я те же самые проблемы буду видеть с других позиций. Вот это вот позиция пути. Поэтому... Когда я критикую кого-то, что получается? Если я кого-то не покритиковал, то есть меня не задело это. Когда я кого-то критикую, критиковать людей, которые значительно ниже по статусу, абсолютно глупо. Поэтому нужно как бы брать тех людей, которые на моем уровне. Любая моя критика в их сторону к чему ведет? Кармически. То есть какая карма этого всего? Все позиции... По которым я прав ко мне обратно не прилетает все позиции даже самые мелкие нюансы где я не прав на данный момент времени на данный ко мне обязательно прилетает и по судьбе приходит ситуация когда я оказываюсь в их шкуре то же самое пример, когда я в четвертой книге привожу, по-моему, в конце третьей главы или четвертой, в конце каждой главы четвертой книги я сейчас прописываю кейсы чакрального целительства в разных статусах, в разных вариантах, чтобы у вас были примеры. И там есть пример одного человека, который он критикует своего инструктора, который как бы не неженатый, и когда его атакуют очередные ученицы, тоже как бы которые не замужем, он позволяет себе с ними проводить время. В основном в постели. Ну вы понимаете. И он, пока он критиковал это на, на группе со своим наставником, это все было нормально, а потом он начал это переносить на свои группы. Через какое-то время что получилось? Получилось очень интересно, он попал в ситуации. Когда его уровень как инструктора поднялся, и он был холостой на тот момент, и женщины тоже начали его атаковать, и, и что в итоге получилось? В итоге получилось, что он начал ухаживать за супругой своего самого лучшего ученика, отбил ее, она развелась со своим мужем, он на ней женился, она родила от него ребенка, и потом они развелись. Ну и потом его аж потащило по всем постелям, и потом он приходит своему инструктору и говорит, слушай, что вообще происходит? Инструктор говорит, да ничего, это же закон кармы. То все, в чем ты был прав, за тебе за это не прилетело. То все, в чем ты был не прав, тебя же не наказали, по здоровью все нормально, да? Руки, ноги целы, ничего не перебили замечательно что тебе по судьбе пришло тебя судьба поставила на то место и в такую позицию когда к тебе начало приходить то же самое что было у того человека которого ты критиковал когда ты был на другой позиции когда ты был на другой позиции ты не видел и не мог видеть того что ты увидел когда твоя позиция поменялась и как только твоя позиция поменялась, ты стал делать все то же самое, что он делал. То есть ты проходишь все те же колеса сансары, которые он проходил на этой позиции. Теперь это как бы по второму миру. Что дальше получается после прохождения второго мира, когда вы прислали отчет, о обществах, об обществах, которые вы прошли, и законах, которые вам дали. Я это все проверяю. Я беру вашу фотографию, которую вы присылаете в фасы, в профиль. Да? Э, э, то есть, мне нужно на вас посмотреть. И дальше я беру и ваш этот образ вставляю в разные... Ну, как одна девушка прислала мне фотографию своей дочки, которая на нее похожа. Только на 25 лет моложе. А я ей пишу, что это не вы, потому что ну, ну не могла эта девушка пройти все вот эти общества на том уровне глубины. Взгляд другой. Дело ж не в том, что молодая или нет. А дело вот какой взгляд. И по этому взгляду как бы все видно. Условно говоря, вот вы начинаете преподавать какой-то там язык. Сейчас, ну, всегда люди, которые английский преподавали, они были как бы на расхват, потому что чем человек лучше преподает, у него больше клиентуры. И можно английский преподавать, как бы искать частных себе людей, детей, а можно находить взрослых, а можно находить себе менеджеров, которым нужно очень быстро, им нужна другая методика. А можно преподавать как бы онлайн-каллдж такой сделать, то есть, есть разные варианты, есть модели, схемы дохода, и каждый из вас это делает. Когда вы выезжаете в другую страну, то есть люди, которые вашим языком интересуются, и они готовы его изучать. И, и при этом вы можете детям преподавать, можете взрослым преподавать. То есть, вы сами создаете свою модель. И когда у вас есть как бы Google Local, то вы можете в своей комьюнити преподавать или в колледже в каком-то преподавать. Вопрос в том, сколько вам нужно денег и сколько часов своей жизни и судьбы вы готовы в это отдать. Дальше наступает очень сложный такой критический момент, где нам с вами нужно провести очную консультацию. Очная консультация нужна зачем? Вы должны подготовиться и понять, какие у вас чакры светлые, какие темные. Очная консультация нужна за тем, чтобы я вам лично, глядя на вас, передал или не передал, извините, каким образом чакры нужно менять и, и по каким критериям, чтобы вы поняли, что вы таки поменяли свою чакру, светлую на темную, темную на светлую, ритуал вы получаете, но это не ритуал, это действие определенное, ритуал. Тогда, когда я понимаю, что вы четко действительно знаете свои чакры светлые и темные, и вы можете по критериям их распознавать. Дальше люди начинают задавать вопросы. «А зачем меня чакры на светлые или на темные?» Если у вас возникает вопрос, вы предыдущие лекции не дослушали, потому что иначе очень трудно проходить цивилизации, Каждая цивилизация вас начинает долбать и колбасить, потому что э, каждая считает, когда у вас чакры, то есть вы в клеточку темная, светлая, светлая, темная, э, они как бы считают, что вы их, и поэтому они вас не отпускают. Как только вы выстроили свою чакральную систему, то вы уже им не интересны. Это значит, вы сигнал такой даете, что у вас вся чакральная система одного цвета. Для того, чтобы с чакрами работать и переставлять, у вас должна быть чувствительность в руках. И поэтому вам было дано такое задание посадить фасолинку в один горшочек и в другой, поливать их строго из бензурочки одним и тем же количеством воды, и на один горшочек вы пометили его какой-то лентой, изолентой, вы посылаете энергию любви, весны, роста, счастья прямо из рук. И у вас через руки вы 3-4 недели поработаете. Если вы действительно научились эту энергию направлять роста то у вас та фасолинка, которая купалась в энергии вашей любви с ваших рук и на вашей сердечной чакре, она растет значительно быстрее, больше, гуще и так далее. Как только у вас это получилось, вот это значит, что чувствительность у вас в руках есть. Фотографии фасолик мне присылать не надо, потому что тут может быть тема для фальсификации. Человек сажает фасольку одну раньше, другую позже, и вот уже одна фасолька длиннее, а другая нет. Поэтому тут все на вашу честность, потому что как только вы неправильно поменяли чакры, мы с вами разговариваем, то это видно, понимаете? Ну видно, ну что? Очень многие люди ошибаются относительно своих светлых и темных чакр. За всю мою практику еще не было ни одного человека, который бы точно определил. И поэтому все скороспелки, они как бы э, сами себя же приводят к ситуации, когда они неправильно диагностировали свою чакральную систему. И естественно, э, Конечно, им неприятно услышать, что что-то там не так. Но вот это вот критический момент со сменой Чака. Что получается дальше? В четвертой книге прописаны законы всех цивилизаций. Там очень четкое количество законов. На сайте это все есть. Пока еще не стерто, хотя давно пора уже. Но когда четвертая книга будет одна в печать, но я все обещаю, но чтобы книги поудалять с сайта, ну вот те старые, которые... То есть в печати, все, что уже напечатано, это максимально полный вариант. Все, что есть на сайте, это, это законченный вариант, но он не полный, он без добавлений, он без исправлений. Там есть какие-то ошибки, описки, опечатки и так далее. Но, тем не менее, пока это на сайте есть. Но, чтобы это убрать, для этого времени куча нужно. Но все это придет. В какой-то момент всему свое время, каждому овощу свой срок. И все это как бы нормально будет когда-то. Поэтому у каждой цивилизации есть свое четкое дискретное количество законов. Каждая цивилизация блокирует одну из чакр. То есть делает вставки на одну из чакр по своим законам. И вот это вот как раз вот тот патент, каким образом цивилизация считает, что это чек ее. Потому что вставка, она снимает всю лишнюю эмоциональную энергию. Передергивает ли карты цивилизация? Конечно, передергивает. В третьем мире все передергивают карты, все цивилизации. Потому что это процесс питания, как каждый человек хочет больше денег, ну не каждый хочет больше денег, но, условно говоря, если у вас свой бизнес, бизнес делается ради получения прибыли. То каждая цивилизация хочет больше питания. И поэтому цивилизация создает все время новые, новые, новые ситуации, чтобы получать больше энергии до тех пор, пока вы перестали действовать по запатентованным ситуациям. Все запатентованные ситуации определяются законами данной цивилизации. Ну, например, та же самая Хатида, старихи-старуха, вот осталось перед ней разбитая корыта. То есть человек шел по какой-то лестнице, а потом его вернули, как говорят, говорили в Одессе, в зад, да, он вернулся к тому же самому положению, то есть он поднялся и упал, взлетел и упал. Но когда не взлетал, и некуда падать, а когда взлетел, то есть куда падать, и падать всегда больно. Все эти законы прописаны. Как только вы вышли из всех цивилизаций, вы поменяли паттерны поведения, которые были раньше, на вне цивилизационные. И это делать достаточно легко, когда вы полностью прослушали весь лекционный материал. То дальше получается, вы попадаете в совершенно другую область третьего мира, куда цивилизации не достают. Ну вот как птица не долетает на определенную высоту, как комары не долетают. То же самое, то же самое и цивилизации. Они выше какого-то уровня не прыгают, и когда вы заходите, цивилизации уже туда не достают. До тех пор, пока вы опять не включаетесь в свой старый паттерн поведения, который вы более не повторяете, а потом вы что-то забыли, неосознанно поступили на автомате, вас, и вас возвращают опять в ту же цивилизацию, у вас появляется вставка, если у вас чакральная чувствительность есть, вы эту вставку опять начинаете чувствовать. И опять начинается выход из той же самой своей цивилизации. Зачем это все нужно? Потому что в результате этой самостоятельной работы ваша аура должна поменяться, когда вы регулярно тестируете чакры на отсутствие блоков и чакральных вставок. Как только вы достигли этого состояния, у вас нету блоков и чакральных вставок, у вас совершенно другой уровень энергии. При этом эта энергия, она внутренняя. Это не то, что вы как солнце расплескиваете ее. Вы можете знания расплескивать, когда вам это интересно. А когда вам это не интересно, вы внутри себя. И эта энергия практически вся идет на, на духовное развитие. И в этом случае э, вот эти ваши нейронные связи, ваши двойники, они начинают трансформироваться. Потому что когда вы прошли цивилизацию, у нас 20 двойников. Физическое тело и двойник эфирный, астральный, которые антропологи описывали, потому что шаманы путешествовали, они точку сборки выносили за все чакры и переносили в свой эфирный двойник. И астральное тело туда же загоняли, и вот в этих телах все шаманы путешествовали. То, что называется путешествие шамана – во всех антропологических книгах, которые действительно глубоко рассматривают шаманизм, шаман умеет выходить из своего тела. Откуда эта методика выходит? Вначале в шавасане вы практикуете тяжесть, легкость, парение, полет. Потом идет попадание в астрал случайное, потом идет осознанное попадание в астрал. А потом вы учитесь вытаскивать из своего физического тела, оставлять только физическое тело и эфирное, а остальные тела вместе с сознанием выходят из вашего физического тела. И вы отправляетесь в путешествие. Насчет психиатрических заболеваний. Психиатрические заболевания получают люди, Которые это все практикуют, потому что им очень хочется поднять свой статус для того, чтобы этим козырнуть перед кем-то. Это называется панты или патентованное поведение азиатиды. Как только это случается, человек опять возвращается в азиатиду и ни о каком выходе из тела речи вообще нет. Каждая цивилизация у нас 20 двойников. Тело и эфирный астральный двойник остается 18. У нас 7 цивилизаций. Седьмая цивилизация это квинтэссенция. Поэтому 6 цивилизаций, которые у каждого есть по два двойника. И каждая цивилизация несет в себе сверхзадачу. Сверхзадача цивилизации – это развитие определенного уровня сознания. Это то, что человек получает награду за прохождение цивилизации. Когда человек проходит Хатиду, то у него раскрывается альтруизм, первый уровень сознания. Когда человек проходит Пацифиду, Шимаханскую царицу, у него раскрывается артистизм и эстетизм. Это как награда. Когда человек проходит азиатиду, балда, поп, черти, раскрывается социальная ориентация, умение в социуме всегда достигать своих целей. Когда человек проходит шестую цивилизацию, спайду, умение просчитывать, раскрывается четвертый уровень сознания, абстрактное мышление. Когда человек проходит арктиду, мертвой черной зависти полна, да, сказка о мертвой царевне, у него появляются какие-то способности от королевича Елисея, то он получает аристократизм. Аристократизм – это, ну, не почти то же, что этикет, но этикет – правила поведения. Аристократы знали, где и как себя вести. Раз, аристократы четко знают свою родословную, то есть, если человек по натуре аристократ, он эту капсулу свою доисследовал до самых мелких деталей и частей, он знает, от кого его род исходит. Поэтому все аристократы всегда гордились родословно и развешивали портреты своих предков на стенках своего дворца. И когда человек проходит сказку о царевне Лебедь, Гвидон Салтан, Атлантида, то он как бонус получает шестой уровень сознания, интуицию. И вот у вас по два двойника от каждой цивилизации, два двойника это ситхи цивилизации. У каждой цивилизации минимум две ситхи. Если говорить там хаттида, там пять ситх, кажется, вот то любые две, которые у вас появились, они создают вот эти вот два двойника. От каждой цивилизации вы должны какие-то способности взять. Как только уровень сознания у вас начал заполняться и он раскрылся, в этом случае у вас появляется то есть уровень сознания человека, Шесть уровней сознания у нас, 12 уровней подсознания, 18 уровней сверхсознания. И это все заполняется при прохождении пути. Вот получается, что два двойника ситхи цивилизации, третий двойник это сверхзадача цивилизации, развитие уровня сознания. Вот у вас получается 6 цивилизаций, 18 двойников и 2 тела и двойник. Вот что такое 20 двойников. Когда у вас есть это все, то ваш штрих-код меняется. И когда в этом состоянии вы делаете ту же самую бхастрику, то у вас вычищается все по вашим прошлым-прошлым похождениям. Что бы вы там ни наследили. Но вы меняете свое излучение. И вот когда вы поменяли, у вас есть шанс. Тут же вы делаете эту бхастрику. Огнем вы все сжигаете. Вы все помните. Оно из памяти не уходит. И вот тогда вы готовы к следующему шагу. Это абсолют третьего мира. Там тоже определенные законы. А потом вы идете в четвертый. И начинаете просматривать... Политические аспекты на планете, религиозные аспекты на планете, методы управления, методы менеджмента, методы управления собой, методы управления, каким образом, как себя прогнуть, чтобы в каждой новой политической обстановке быть на плаву. Вот это вот четвертый мир. И потом вы идете в абсолют четвертого мира. А когда вы попадаете в абсолют четвертого мира, там вам дают разные уровни видения. Видение с этой горы, видение с этой горы. Вы понимаете, что каждая страна, которая конфликтует с другой, выдает информацию для своей аудитории. А когда идет состояние войны, эта информация прямо противоположна. Потому что с позиции четвертого мира... Эта страна должна, весь народ должен соединить свою энергию на войну с этой. А тут весь народ этой страны должен соединить всю свою энергию на войну с этой. Поэтому те люди, которые прошли, они не хотят в этом участвовать. И они не хотят, чтобы их карма как бы заполнялась вот этим вот дерьмом, которое им не надо. Но, тем не менее... Мнения по тем же самым позициям и ситуациям будут полностью противоположны, потому что взгляд четвертого мира вы и это должны пройти, и то. И в этом же весь камень преткновения, особенно для тех, кто находится в этой стране и в этой стране. И в этом весь секрет прохождения четвертого мира. Вы должны и ту позицию видеть, и эту. А когда увидите только свою, абсолютно говорит, ты кто? Ты че сюда пришел? Тебе еще это же самое, ты родишься в этой стране, потом в той. В той стране ты выучишь совсем другую историю этой страны. Потом ты на них начнешь бочку гнать, потом тебя опять туда. И вы должны видеть и то, и то. Выступать вы будете по той стране, из которой вы живете, и по ее официальной политической линии. Иначе просто глупо это делать. Вы же живете на чьей-то территории тех сил, которые от четвертого мира. Когда вы вышли в пятый, и вы проходите в пят, пятый мир, он не проходится вертикально, он проходит спирально-последовательно. То есть вы вышли на состояние счастья, и вы отмечаете, сколько вы его держите в счастья, а сколько вы держите в любви. И дальше, как бы по абсолюту каждого из миров, вы присылаете отчет. И я вижу, вы реально прошли, или вы у кого-то переписали, или вы проходили совсем неправильно. Но Проходя каждый мир, вы меняетесь, вы меняетесь изнутри. И каждый ваш отчет, я вижу вот эти ваши перемены. Если перемен нет, и вы остались такой же самой, как вы были раньше, вы никуда не, вы ничего не прошли. Вы никуда не пришли. На каждом витке появляются свои навыки, другие. И в этом же вот вся суть этого пути прохождения относительно вопросов по шестому миру но я и так рассказываю суть миров чтобы вам было интересно но вы должны понять что главный перебал Сворова через альпы это, это попадание в зеркало и когда человек прошел через зеркало я его вижу совершенно по-другому и у этого человека взгляд совсем другой и, и это, то есть если сравнить 7 круговада по профессиям, когда вам нужно напильник освоить, и компьютерную программу какую-то освоить, и умение с аудиторией работать, выступать с трибуны освоить, и вы кучу ошибок совершаете, и вас там вас освистали, там вас выгнали с работы. Вот это и есть 7 круговада при прохождении второго мира. И в итоге, если у вас аджна-чакра развита, вы проходите таки второй мир. Вот для того, чтобы пройти зеркало, нужно ровно на порядок в 10 раз больше упорства. Потому что вы встречаете свою, свой антипод внутри себя. Мы с вами говорили, что есть темная сторона и светлая. Вот у каждого человека манада это, она по всем мирам идет. И если вы выбрали светлую сторону, то у вас внутри есть обязательно темная часть вашего «я». А если вы выбрали темную сторону, у вас где-то глубоко внутри есть светлая часть вашего «я». И вы должны с этой частью познакомиться и увидеть полностью внутри себя диаметрально противоположные вообще мнения, взгляды, и при этом совладать с собой, потому что и это вы, и это вы. И когда вот это вы проходите, то, то у вас меняется взгляд на все, и вы понимаете, как был создан этот мир. И вот тогда, когда вы после всего этого заходите в шестой, то шестой совершенно по-другому смотрится. И там нет никаких философов, потому что все эти философы ничего не сделали толком, практическом развитии этой планеты. Там есть разные способы мышления. А разные способы мышления — это разные нейронные связи. А разные нейронные связи нужны для понимания кармы, тхармы, э, судьбы, которая есть в седьмом мире. И когда и в седьмом мире вы опять возвращаетесь к курсовому проекту судьбы, и там же вы рассматриваете судьбу, как бы своей родовой капсулы, и там же вы рассматриваете судьбу своей национальности, то есть своего народа. А в этот народ входит много разных родов. Счастья вам!